ни кто ко мне пришел? Я уверен, что это не случайность. Сколько тайн, секретов и просто необъяснимых явлений есть в мобильной колде. А сколько небылиц, мифов и просто бабкиных историй. Короче, со всем этим хозяйством надо что-то делать. Так уж и быть, я стану лысым мужиком с умным видом в Панаме, а ты моим незаменимым напарником. Здорово, мужские мужчины! Формат на просторах Ютуба, конечно, не новый. Но вот для меня это свежий экспириенс, в который я погрузился благодаря вам. Спасибо за комментарии с легендами и историями для проверки. Очень занимательные сообщения я получил. Конечно, правдивость или пустоту каких-то мифов я уже знал заочно, но это не беда, ибо нас смотрит много новых игроков, поэтому какие-то очевидные штуки для них тоже будем проверять. Ну и для олдов шок-контент я тоже приберем. Итак, много интересных мифов пролетело от Максоныча. Некоторые из них я разберу. Например, сможет ли флешка ослепить собаку? Давайте-ка глянем. Собакен просто какой-то терминатор. Также я дополнительно по фану решил проверить Эми гранату на пёсике. Плюс параллельно юзанул кинетическую броню. И знаете что? В итоге псу все нипочем, за задницу кусает с той же уверенностью и напором. Окей, подумал я, а что если попробовать взять перк Холоднокровия и оглушающую гранату? Вообще похуй Абсолютный пофигизм. Юзая перк Холоднокровия, на нас не будут агриться дроны, рои, вертолеты-невидимки и прочая хрень. А вот с Собакеном разрабы по сути поступили логично, записав его в ряды. Хотя это и искусственный интеллект как бы. Откровенно говоря, я был уверен в том, что оглушающая граната немножечко тормознет Мухтара. Конечно, довольно противоречивый и по-своему имбалансный навык оперативника. В режимах захвата на маленьких локациях Мухтарыч может дикое жарево устроить противником. В общем, как ты думаешь, нужно фиксить данный прикол или же оставить все как есть? Свое мнение оставь в комментариях, также как подписку и кулакич. Так как это пилотный выпуск, и если он тебе придется по душе, мы продолжим дальше проверять всякие сказки и мифы, поэтому жди. Следующий прикол, миф, называйте как хотите, был от меня. Ибо не так давно мне показалось, что Скорстрик Крой гарантированно дает килл, даже когда у нас в комплекте перк Саперный Жилет. Напоминаю, данный перк на 35% процентов снижает урон от взрыва. Окей, пускаем сначала соло дрона. Да, не думаю, что ситуация изменится, но давайте попробуем юзануть скорость рекрой. Вот такой вот супер полезный перк. На самом деле у него есть интересные приколы, фишечка в том, что дроны попадают точно в нашего персонажа. Но если попробовать мансануть и постараться избежать прямых попаданий, то шанс засейвиться с этим перком все-таки есть. Вот вам пример. Если с Громилы попасть точно в персонажа, то ему будет печально. Но стоит стрельнуть рядом во площади, как тут же начинает срабатывать перк Саперный жилет, что значит я думаю по этому поводу. Нужно фиксить дрон и рой, либо же теперь перк саперный жилет, ибо его актуальность уже под вопросом перед этими скорстриками. Сейчас саперный жилет хорош против термитов и коктейлей молотова, поэтому сильно его со счетов не сбрасывайте, но однозначно можно лучше. Например, как в самом лучшем телеграмм канале окалде в котором уже есть полная информация с инсайдами о следующем сезоне. А все потому, что там есть собственные датамайнеры, которые вытягивают самую секретную инфу про колдушку для своих читателей. Скоро, а может быть уже и прямо сейчас, ты сможешь найти первые новости о халяве и прочих ништяках грядущего обновления. А еще регулярно админы конкурсы заряжают в знак благодарности к своим читателям. Так что, скорее лутай инсайды и халявные ивенты, ссылку для тебя я, как обычно, оставлю в описании. Следующий миф также от Максонача. Мол, граффити можно оставить на посылке, на персонажа и Голиафе. Это, конечно, не самый полезный мувмент, но по давайте-ка проверим. На посылке граффити остается без каких-то проблем. Это правда. А вот на противнике изображение оставить нельзя. Это уже вымысел. Давайте по приколу вызовем Голиафа. На его капсуле граффити без проблем остается, но как только мы его активируем и появляется сам Голиафич, то уже такой возможности у нас не будет. Поэтому данная легенда наполовину является правдой. А теперь парочка мифов для мужиков, которые недавно ворвались в колдушку. Активная защита может вам помочь сделать кил, если противник рядом с ней попытается что-нибудь бросить. То есть враг откисает от взрыва, причем после этого активка разрушается и пропадает. Также был миф, что активная защита может защитить от гравишипов. Смотрим. Это, как вы видите, бабки на лавке придумали. А вот что действительно может помочь от гравиш шипов, это простой тайминговый прыжок. Сложность заключается в том, что на эту анимацию нужно успеть среагировать. Да и моя вам рекомендация, гравишипы шипы сейчас не самый профитный навык оперативника, Мухтары вам не дадут соврать. Следующая легенда мне много от кого приходила в комментариях и связана она с перком прыть. Например, лично я знаю, что данный перк немного ухудшает скорость прицеливания после бега. Но есть люди, которые до сих пор заблуждаются и неправильно трактуют перевод локализатор. Прыть действительно внушительно ускоряет развертывание предметов, это заметно и невооруженным глазом. Теперь же давайте посмотрим на АДС после бега. И еще разочек. Быстрее в скоб заходит все-таки DLQ без перка. Я не могу сказать, что такой штраф э, какой-то слишком большой и не нужно юзать перк прыть. Я всего лишь хочу напомнить, что снайперские винтовки довольно тяжелые. Им для подвижности желательно зарядить перк легковес. Тут уже, как говорится, хозяин-барин, выбирайте под себя, да и про перк прыть не забывайте и его особенности. К слову, еще один интересный миф проверим про снайперские винтовки. Только перед этим благодарность моему админ админфейнеру передадим за то, что дал аккаунт для проверки всяких приколов в начале эпизода. Напомню, что Федя сделал титаническую работу и зарядил бота с моими свежими сборками в нашей группе ВКонтакте, поэтому... Club, и отдельное спасибо вот этим отцам за оформленную подписку на группу, моё вам почтение. Следующие два мифа я решил объединить в один. Мы проверим ADS, стандартный DLQ, DLQ праздники и красного маневра. По слухам, у донатных скинов, Плавнее и чуть быстрее раскрывается скоб. На первом сравнении я выровнял футажи по кнопке прицела и вот что получил. Легендарный скин на снайпу быстрее раскрывает прицел. За ним идет красный маневр. Ну а уже потом дефолтное обличие. Для чистоты проверки я решил замерить АДС еще раз, но на этот раз я не буду синхронизировать футажи по кнопке прицеливания. Теперь я их выставил по анимации начала прицеливания. Вы видите, что и здесь результаты ни хрена не одинаковые и на самом деле показатели точно такие же, как и в прошлом замере. Да, спору нет, что прицел раньше проявляется у скина «Красный маневр». Но так как в игре убрали бланк скопы, то это уже ничего не значит, так как... Один хрен для точности выстрела нужно ждать full анимацию раскрытия и стабилизации прицела. И с этой задачей опять лучше всех справляется донатный легендарный скин на DLQ-33, так как сетка прицеливания раньше всех успокаивается. Да. Я не ожидала, что этот миф окажется правдой, а все это благодаря вам, мужики, и вашим комментариям. Давайте договоримся так, если рубрика вам зашла и вы хотите продолжение, то заезжаем 4000 кулакича и сразу же я выпускаю второй эпизод. Благо легенд еще много есть для проверки, и если вдруг ты знаешь какой-то миф, то непременно о нем сообщи мне в комментариях, все сообщения я читаю. Не забудь ко мне на чилы и в телегу залететь. Это был Огнянский, все-таки только начинается.